Номер два. Примитивы и основы моделирования. Теперь, когда мы с вами на прошлом уроке познакомились с интерфейсом программы и основными ее функциями, самое время отработать навыки навигации и моделирования на практике. Для этого мы с вами смоделируем лоу-поли модель колодца с помощью примитивов по референсу. Начинаем мы работу с того, что создадим папку для проекта, дадим ей название на английском языке. Урок 2 low poly. Откроем ее и скопируем адрес папки. После этого открываем новый проект майя и указываем путь сохранения. Для этого переходим в меню «Файл» и нажимаем на «Set Project». В адресную строку вбиваем скопированный адрес и нажимаем кнопку «Set». В появившемся окне выбираем среднюю кнопку, говоря программе «Хотим создать проект в этой папке». Теперь снова открываем меню «Файл» и сохраняем проект настроенной директории, прописав название проекта. После этого зайдем в папку и убедимся, что наш проект сохранен и скрипт, указывающий на сохранение, находится в нужном месте. Теперь возвращаемся в проект и настроим его для удобного моделирования. Первое, что нам необходимо настроить, это метрическую систему. Для того, чтобы нам создавать модель в натуральную величину и иметь возможность моделировать объекты заданными размерами. Для этого откроем меню Windows, далее Setting Preference и Preference. В открывшемся окне в меню слева нажимаем Settings и в строке Liner вместо дефолтного сантиметра выбираем миллиметр mm и нажимаем Save, Сохранить. Следующий этап настройки. Нам нужно проверить, чтобы наш интерфейс назывался моделинг. В левом верхнем углу, если по умолчанию у вас стоит риггинг или другое название, то меняем его на моделинг. И третий этап. В созданное нами на прошлом уроке Мое меню, мы добавим кнопки, которые нам будут нужны для работы, и нам не нужно будет тратить время на их поиск во время работы. Для этого открываем панель Мой меню и поместим туда следующие кнопки. Первое это центровка пивота, открываем меню Modify и с Ctrl Shift нажимаем на центр Pivot и кнопка добавится на нашу панель. Следующие инструменты, которые нам понадобятся это Insert Edge Loop и Multicad. Мы их тоже помещаем на нашу панель с помощью сочетания клавиш Ctrl Shift. Теперь мы готовы к тому, чтобы приступить к моделированию. Включаем панель Полимоделинг и создадим плейн размером 3 на 3 метра, уменьшив количество полигонов по обоим осям до одного. Для этого откроем его атрибуты и размеры в миллиметрах напишем 3000 на 3000 мм. И полигонов поставим по одному. Теперь мы отключим отображение сетки и создадим основу для колодца с помощью примитива Pipe. Правой кнопкой нажмем на платонного тела в меню и в списке выберем примитив Pipe. В атрибутах зададим ему следующие параметры. Радиус 750 мм, высота 250 мм и количество полигонов для кирпичей 15 это будет первый ряд кирпичей, которые мы потом продублируем. Теперь перейдем в вид фронт, нажав на камеру в верхнем углу правой кнопкой мыши. И выбрав вид камеры фронт, включим манипулятор перемещения в левом меню. И нажав кнопку Insert на клавиатуре, для того чтобы опустить пивот вниз нашего кольца, включим привязку по точкам и опустим пивот вниз. Зафиксируем его снова нажав клавишу Insert и отключим привязку и поднимем кольцо вверх, поставив его на наш Plane. Чтобы кирпичи не были плоскими, добавим им толщины 200 мм. На следующем этапе мы переходим в грани и выделяем их всей секущей рамкой. И применяем модификатор Bevel в настройке Fraction поменяв 0.5 на 0.3. У нас появилась фаска у кирпичиков и разделительные полигоны для швов между кирпичами. Следующая наша задача выделить полигоны кирпичей, оставив невыделенными швы. Для этого включаем выделение полигонов и выделяем их по окружности. Для удобства используем команду отключения видимости объекта в меню Display Hide, Hide – Selection и включение видимости Show Last Hidden. Выведем эти команды на панель нашего меню и отключим видимость плейна. Теперь можем спокойно выделять нужные нам полигоны. Для этого выделим один полигон и с шифтом два раза нажмем на соседний и все полигоны выделятся по кругу лупом. И теперь слегка выдавим выделенные полигоны экструдом. Назначив им интенсивность выдавливания 3. Для того, чтобы колодец слегка расширялся вверху, мы переходим в точки и на виде фронт с секущей рамкой выделяем нижние точки и слегка их сжимаем скейлом к центру. В связи с тем, что кольцо во время экструдирования увеличилось, а пивот остался на месте, мы его переместим вниз и после этого можем дублировать кольцо два раза со смещением, нажав Shift и перемещение. В заключении с Кейлом подгоним размер продублированных колец и включим отображение плейна. Когда мы сделали основание колодца, мы можем перейти к моделированию столбов. Для этого мы создадим куб, изменим его форму под референс. И добавим ему фаску через команду Bevel и сдублируем его на вторую половину. Следующая деталь колодца это барабан, на котором будет подниматься ведро из колодца по веревке. Для него мы будем использовать примитив цилиндр. Подгоним его размер под расстояние между столбами и количество сегментов снизим до 10. Далее назначен бевел на грани и экструдом выдавим дощечки, из которых будет состоять наш барабан. Второй цилиндр будет служить осью вращения для барабана. Она будет немного выступать через столбы, и на ней будут крепиться ручка, которую мы создадим из двух примитивов, куба и цилиндра, скопированная из оси. Теперь, когда барабан готов, смоделируем на него веревку, воспользовавшись примитивом Helix. Создадим его и настроим ему размеры, подгоняя их под барабан. Можем вернуться к деревянным деталям колодца и замоделим крестовину, на которой будет держаться крыша. Для этого создадим еще один куб и растянув его под нужный размер, сделаем ему фаски бевелом. Затем скопируем его и сделаем наклонные лаги, пользуясь кнопкой Mirror, после чего сдублируем их на противоположную сторону. Саму крышу мы сделаем кубом и разделим его на досточки, так же как мы делали с кирпичиками. Разделим куб на полигоны и бевелом добавим фаски, а потом выделив полигоны для досточек, экструдируем их, сделав их объемными. Чтобы завершить крышу, нам нужно создать еще один куб и сделать из него конек, тем же способом, которым мы делали крышу, изогнув ее, сместив точки вниз. Теперь наш колодец готов, и нам остается замоделить ведерка. Ведерка мы сделаем точно таким же способом, как делали барабан, с той лишь разницей, что верхние полигоны мы утопим вниз, а нижние чуть заузим к центру. После того, как мы сделали фаску, мы теперь начинаем выделять верхние полигоны для того, чтобы их экструдить вовнутрь и таким образом сделать толщину стенки. Для удобства работы передвинем пивот в центр тех полигонов, которые мы будем выдавливать вовнутрь. Теперь мы их заскейлим чуть-чуть внутрь, дадим больше толщины. Проверяем, чтобы все полигоны были выделены и экструдим. Теперь можно будет их опустить вниз. Следующий этап. Выделяем все досточки, которые мы будем тоже экструдить, для того, чтобы между ними появился небольшой зазор. Теперь, когда ведерко готово, мы сделаем ему ручку. Для этого выберем тор, немножко его отскили, затем повернем на 90 градусов, выставим ему толщину и подгоним под размер ведерка. Для этого переходим в вид ТОП и на виде ТОП это сделать гораздо удобнее, чем в перспективе. Для того, чтобы нам его обрезать, выделяем нижние полигоны и удаляем Делита. Теперь снова выделяем ведеркой, выделяем нижние точки у него. И скелим их чуть-чуть к центру, чтобы придать ведерку трапециовидную форму. Для обруча мы выбираем примитив пайпы и подгоняем его размер уже под ведерку верхнюю часть и потом также нижнюю часть. Для того, чтобы получить металлический обруч, который будет держать наши деревянные тусточки, из которых сделана ведерка. После того, как ведерка у нас готова, мы его выделяем и группируем, создавая один объект. Переносим пивот в его центр и ставим ведерко на место под нашу веревочку, которая спускается с барабана. Теперь, когда наша low-poly модель полностью готова, мы сохраняем нашу сцену и на этом заканчиваем наш урок. Разбивка на UV развертку и также текстурирование мы будем делать позже. А на следующем уроке мы с вами займемся более продвинутым моделированием и изучением новых инструментов в пакете Maya.